Российские оппозиционные издания сообщают, что сейчас родственникам зеков, завербованных ЧВК Вакдера, не дают открывать гробы. При этом в ЧВК уверяют семьи, что их родные точно погибли в Украине. А на деле многие гробы пустые. Есть конкретный пример. В декабре пришел цинковый гроб. Жене не рекомендовали его вскрывать. Потом стало известно, что э, там пустышка, ЧВКшник этот жив и находится в украинском плену. Какая задумка с этими пустыми гробами? О, это, это очень хороший вопрос. Замечательный. Потому что, смотрите, Пригожину сейчас легче заплатить... Семьям по 5 миллионов рублей за погибшего, чем признать, что люди на самом деле в украинском плену. Например, они воспользовались программой «Хочу жить». Да. Например, прекрасная программа, и действительно это нужно делать. Потому что он столкнулся с проблемой, с огромной проблемой. Он набрал из зон преступников, и они, конечно, побежали. Они побежали и в Россию, и они пошли сдаваться в плен. И он не может этого признать перед Путиным. Он готов увеличить свои потери, но не сказать, что люди предпочитают сдаваться в украинский плен. Угу. То есть ему Нет. дешевле купить пустой гроб и дать в конверте деньги семье, да, и убедить их, что там ваш Конечно. герой. Конечно, чем, чем допустить, что человек жив, добровольно сдался в плен и, более того, готов об этом рассказывать. И мы видим эти рассказы. И моя коллега Виктория Ивлева сделала совсем недавно прекрасный блистательный репортаж из мест, где содержатся российские военнопленные. И мы видим очень много украинских коллег, которые делают интервью с бывшими заключенными, которые сдались в плен. И которые вполне себе э, нормально выглядят, и, судя по тому, что они говорят: э, в Украине соблюдаются все женевские конвенции, и даже более того, в женских конвенциях не сказано, что можно звонить, э, не сказано, что можно общаться с родными. А тем не менее, украинская страна э, это делает. И на контрасте с российской страной, э, где ничего этого нет, и более того, мы с вами говорим все время о том, что находятся на территории Федерации еще и абсолютно непонятно по какой причине похищенные еще и гражданские, то, конечно, этот э, очень большой разрыв между двумя странами, между двумя э, заключенными в э, российских э, колониях и тюрьмах, и военнопленных, и э, гражданских, он, конечно, очень велик. Большой контраст. И нужно теперь, конечно же, говорить, что есть и те заяки, которые побежали в обратном направлении, куда-то там домой, в разные поселки, маленькие городишки по Российской Федерации, а все это ну, преступники, насильники, убийцы, воры, кто-то, наверное, с оружием, мы знаем примеры, когда ловили дезертиров с оружием там где-то под Петербургом, они же оседают в российских городах и вряд ли придется рассчитывать, что они очистились, побывав на фронте. Не только это, не только это, как, собственно, мы с вами и предупреждали, пошел другой очень любопытный процесс. Вот, например, сегодня стало известно, о неком чуде, как у нас завербованный заключенный, который получил срок 23 года тюрьмы, и ему, внимание, 66 лет. Он сегодня счастливо отбыл к жене в Турцию, в Анталию. Это прекрасная история. Значит, человек получил в прошлом году совсем недавно 23 года тюрьмы за убийство четырех человек, двое из которых дети, и покушение на убийство, собственной племянницы. С племянницей он не поделил какое-то наследство. А четверо, четверо убитых, и 47 Ньюс издания приводят еще их чудовищные совершенно фотографии. По его заказу из Калашникова был расстрелян предприниматель Зейналов, его жена летний сын и 15-летняя дочь. И после расстрела их добили топором. из-за uh, денег. И потом, после этого, заказал еще свою родную племянницу, которая осталась жива. Потому что киллер сдал, собственно, заказ. И вот этот человек uh, сидел в Карелии. Он якобы завербовался в ЧВК Вагнер, якобы воевал полгода, не получив ни одной царапины. И вот он уже сегодня отбывает счастливо к жене в Турцию, не просидев, в общем, ничего. ничего. Естественно, больше всего приходит только одна мысль, что, конечно, нигде он не воевал ни разу, и купил, купил, где-то отсиживался он полгода. И сейчас он совершенно свободен И таких преступников Настоящих, ну, зверей, да Человек-зверь И, в общем, мне неудобно перед зверями Говорить об этом Он ни разу никакого наказания не понес И он считается совершенно свободным И искупившим кровью Господи, ну, а как же Это же нужно проходить какой-то паспортный контроль Ну, если уже чисто технически смотреть Сам факт То, что он на свободе, этот, этот... Ну, не, не человек. Это ужасает. Но как дальше он проходит все вот эти кордоны, на которых его должны были остановить, посмотреть документы и задаться он вопросом? Сказал, а он как раз по всем документам Вагнеровца он смыл себя, смыл себя все преступления тем, что якобы воевал полгода, 60-летний человек, воевал на Украинском фронте. Теперь он помиловано свободен. Послушайте, а знаете, ведь... А кто-то действительно так считает, что он смыл все кровью в России? Вот этот случай забыл, как он, который бабушку свою в 2014 году, в 2015 там а, зарубил, да. а потом... Да, да, да, этот человек вернулся к себе в Казани, сейчас он в Казани. Но вы знаете, я вспоминаю еще один случай, то есть он вот, вот как вспоминаю, он, он, он, он здесь ходит, да. Это парень, который вернулся в Ленинградскую область, у него то есть да, он отвоевал до этого у него не было преступлений, связанных с личностью он воровал машину там, и какие-то мелочи там, из сараев, из гаражей то есть, ну, ничего такого особенного но тем не менее, одна из жертв была девушка его сестра с ней встретила сказала, что да, все нормально конечно, я упростил, он герой вот ну, такие да, вещи, есть, да. Но неудивительно, что имея такую математику по вербовке зеков мужчин, теперь ЧВК Вагнер взялись за вербовку женщин из тюрем. Ведь так, расскажите, каковы результаты сейчас вот этой мобилизации, зековской женской уже мобилизации? Вы понимаете, мы должны ждать каких-то сообщений с фронта, потому что заключенные женщины, у них в силу специфики именно женской тюрьмы, у них нет запретов, у них нет женских телефонов. То есть мы получаем сведения от вольных жителей. У жителей, где они, собственно, общались и работали на сельскохозяйственных предприятиях. Это Станица Кущевская, знаменитая Станица Кущевская, Краснодарского края. Собственно, вот около ста женщин больше не является на обязательной работе, и жители предают из уст в уста, что они завербованы и уехали. И, собственно, то же самое говорят их что там, товарки, да, коллеги по несчастью, что они завербованы. А с фронта они вряд ли позвонят кому-то и что-то сообщат, потому что там действует ровно тут же запрет на телефоны. И мы можем только ждать официального сообщения Пригожина или каких-то других свидетельств о том, что они есть. Но меня... Гроба. меня удивляет эта цифра 100 человек. Это число, вернее, 100 человек. Это много. Я думала, что Пригожин будет брать выборочно, потому что в российских тюрьмах довольно много сидит женщин, осужденных за экстремизм и терроризм. Но это шахидки, да. То есть это последствия Чеченской войны. И такие таки есть, но, конечно, их не стоит за одной колонии, безусловно, нет, конечно, нет. То есть, судя по всему, тут какая-то другая цель. Что ж, давайте сейчас посмотрим, у нас есть видео одного из кладбищ человека Вагнера, вот, трактор М -м. без остановок продолжает делать страшную работу, рыть ямы огромное количество могил, скажите, а родственникам вообще сообщают, где похоронены их близкие? Вы знаете, эти могилы, скорее всего, людей, у которых нет родственников, у большинства mm -hmm. ученых родственников нет. Я разговаривала недавно с волонтерами, которые подсчитывают могилы в Татарстане, и они тоже присылали фотографию, меня совершенно поразило то, что в Татарстане, Республике Мусульманской, и есть фамилии погибших ЧВКшников заключенных, их хоронят под православными крестами всех, всех абсолютно, точно такой же ряд могил, и на этих крестах есть. Символика Вагнера, но при этом имена и фамилии у этих людей совершенно мусульманские, из чего я, наверное, делаю вывод все-таки, что у них нет родственников, или людям совершенно все равно, или они атеисты, как они будут погребены, что православный крест над могилой, судя по всему, мусульманина, никого не смущает. Ну, а если предположить, что Путин скрывает статистику, и те, кто дезертировал, и, наверное, те, кто погиб, можно предположить, сколько может быть еще тайных массовых захоронений и в России, и в украинской земле. Мы знаем свидетельства, когда российские солдаты своих товарищей убитых и даже тяжело раненых сбрасывали в огромные ямы, и просто трактор засыпал их землей. Наверное... Страшная правда вскроется когда-то, после. Ну, ну вот Михаил Подоляк совсем недавно, недели две назад, говорил о своей собственной статистике потерь, за что ему большое спасибо, потому что мы прекрасно понимаем, что мы не можем посчитать сдавшихся в плен. Это, это может быть только украин, украинцы сделать. Значит, он говорил о том, что 29 тысяч, чем-то там, почти 30 тысяч, это заключенные вагнеровцы, наемники, это убитые, тяжело раненые, сдавшиеся в плен и бежавшие. Это, конечно, огромное, огромное количество. И, конечно, конечно, я уверена, что среди них очень много тех, и, кстати говоря, педалях об этом говорит, пропавшие без вести. Это, я думаю, те самые безымянные могилы mm -hmm. и Да. Но собственник ЧВК Вагнер Пригожин продолжает свое страшное дело, продолжает вербовку. Э, со словами «Сталинград отдыхает, родина и народ в долгу перед вами». Э, давайте сейчас посмотрим на этот спектакль. Да. Первые не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК Вагнера не Адреналин держим в себе. То, что научились, гражданки не используют. Врагов нету, все свои. Да, врагов нету, все свои. Скажите, Вагнер же продвигает вот эту вот историю. Ну вот сейчас мы понимаем, что, точнее, Пригожин, да, когда этот Вагнеровец отправляется на отдых в Турцию, хотя должен более 20 лет сидеть в тюрьме, Потом вот это вот образование МГИМО, МГУ, да, как-то он печется совсем, не знаю, нездоровым образом о будущем своих наемников. Это вообще как, ну, нормальный человек, это страшно вообще вдуматься, в это поверить. Как вообще это может сейчас озвучиваться в публичной плоскости, в СМИ, пропаганда, это поддерживают, подтягивают. Но ведь это же абсурд, это же страшно даже подумать. Вы вот знаете, Пригожин прекрасно знает о будущем своих э, птенцов. Э, он прекрасно понимает, что не все вернутся в Вагнер. Потому что они все еще и обязаны вернуться в Вагнер. Он никого не отпускает без э, подписанного контракта. Э, и вряд ли это долгожители. Э, соответственно, не будет, конечно, никаких университетов не будет никакого избрания в Госдуму, но ему сейчас нужно об этом говорить все время, что, конечно, они станут академиками, конечно, они станут э, депутатами, спикерами парламента и так далее. И так далее. Почему? Это влияет. Это влияет. Мы сейчас уже видим э, просто э, огромную волну желающих э, завербоваться. Это действует. Если после показа кадров несудебной казни вот с этой кувалдой моментально иссяк поток желающих, то теперь наоборот. Теперь все поверили, что они быстренько сейчас отвоюют и поступят в МГИМО без экзаменов, и будут дипломатами, и будут вместе с убийцами. Российская -то... мечта, да? Да, да. Но я думаю, что российская дипломатия, безусловно, приобретет несколько блистательных сменщиков Лаврова, да, сразу после этого, и Маша Захаровой. Но, но нет, и у них судьба совершенно другая, и вряд ли такая радужная, чтобы это не значило. Они все вернутся на фронт, и на самом деле... Я об этом сожалею, поскольку, поскольку лучше бы взяли бы экзамен, без экзаменов МГИМО, они стали бы дипломатами, чем они снова возьмут в руки оружие и вернутся в Украину. Да. Давайте сейчас о тех вагнеровцах, которые сбежали и сбежали далеко. В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК Вагнера Андрея Медведева. Он просит убежище. Есть информация, что его хотят депортировать, хотя в Норвегии это отрицают. Известно, что Медведев подписал контракт ЧВК «Вагнер» в начале июля прошлого года и сбежал с боевых позиций через 4 месяца. Он высказывался о жестокости в рядах ЧВК «Вагнер», призывал ФСБ привлечь к ответственности эту компанию. Перешел границу он с Норвегией в районе поселка Никель Мурманской области. И надеется, что теперь его показания могут сыграть ключевую роль в расследовании против ЧВК Вагнера. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения, что будет дальше с этим Медведевым? Теоретически его могут депортировать в России? Я вообще сильно сомневаюсь во всей этой истории. Мы знаем хорошо этого Андрея Медведева. Он был подопечным сидящий, он сирота из Сибири, выросший в детском доме, то есть инфантильность там уже э, свойственна. Он совершенно не отстраивает э, связи между собственными поступками и их последствиями. Э, поэтому э, мне вообще очень не нравится этот его рассказ. Э, мне не нравится его рассказ. Он, он сидел, он сидел несколько раз, он сидел за мелкие э, кражи, за какие-то мелкие преступления, за вымогательство, не ошибаюсь, еще. Такое легкое, без э, тесных повреждений. Мне сразу смущает то, что он говорит, будто бы он был командиром. Я не могу себе представить этого мальчика, а он молодой, юноша совсем, с очень легким тюремным опытом за легкие статьи, которые командуют профессиональными киллерами. Мне это, в это верится с большим трудом. Тем более, что довольно сложно установить, был человек в ЧВК Вагнер или нет. Вот посмотрите, вот я сегодня вам рассказывала, что человек, выдававший себя за ЧВК Вагнер, и Вагнер-то подтвердил, я сомневаюсь, что 66-летний мужчина полгода сражался там на фронтах. Это, это недоказуемо. Это недоказуемо, это точно так же, как и этот Андрей Медведев, тоже он прекрасно понимает, что доказать что он там не был, так же невозможно, как и он там был. Меня смущает рассказ, что это командир. И, конечно, он понимает прекрасно, что всех интересует вне судебной казни в ЧВК Вагнер, и он готов об этом рассказывать. И, конечно, он этим пользуется. Конечно, он этим пользуется. Вполне возможно, что он что-то видел, будучи там и будучи рядовым. А вполне возможно, что он просто хочет политоубежище в Норвегии. Понимаете, mm -hmm. дело в том, что дело в, в, Турции, том, что... в мы изменились, как мы изменились, я имею в виду, мы э -э россияне, да, то есть уже э -э как бы модно молодежно выдавать себя за ЧВКшника, понимаете? Кошмар. Если, э -э если раньше аферисты выдавались я не знаю, там, за прокурора, за артиста, там, не знаю, за писателя, то теперь за ЧВКшника. Да. Скажите, а Украина, ведь это же важный свидетель, так или иначе, какое-то отношение он ЧВК имел. Командир, не командир. Украина могла бы сейчас, ввиду того, что готовится международный трибунал, к ответственности всех преступников военных хотим призвать, требовать выдачи этого Медведева как военного преступника. С вашей точки, Я... точки зрения, вот это было бы же, наверное, логично, законно, справедливо? Я убеждена, что сейчас вообще главное право, первое право да, всегда принадлежит Украине, как жертве естественно, разумеется я благоубежна, что конечно и в Украине должен быть трибунал, и именно в Украине должны быть, Украине должны быть выданы преступники, конечно здесь не должна судить военных преступников ни Норвегия, ни Германия ни уж тем более Россия чтобы там с ними дальше, дальше бы не случилось конечно Украина в Самаре задержали главу Совета матерей и жен. Она везла в Москву жалобы пленных срочников. Звать эту женщину Ольга Цуканова, и силовики ее схватили прямо в аэропорту. Так, по подозрению в дискредитации армии. Известная уже статья на весь мир. В Москве она планировала подать жалобу в Следственный комитет и Минобороны. Три часа ее продержали в отделении, не пускали ни адвоката, ни скорую отобрали телефон, к ночи отпустили женщину, но вылететь не позволили, выписали повестку к следователю. Но ведь это же те женщины, матери, жены, которые протестовали, которые обращались, записывали в виде обращения к Путину, которые рассчитывали, вот сейчас я напишу, и Путин разберется. И тому подобное. То, что сейчас Цуканову, главу Совета матерей и жен, вот таким образом с ней поступили. У этих матерей и жен глаза сейчас как-то будут открываться. Они поймут, что тот, кому они собирались писать, тот, у которого они собирались добиться правды, тот, который, как они рассчитывали, может что-то изменить и защитить, на самом деле главный преступник. Я вам отвечу. Вот сегодняшним сообщением, это из Ярославской области, пишет мне ярославская журналистка. На днях ярославские военные, 70 человек, записали видеообращение, что они ушли с поля боя. Их теперь обвиняют в дезертирстве. Они записали, что армия не оснащена, а Путин их обманул. «Я на связи с их этих солдат», пишет ярославская журналистка Людмила Шабуева. «Они обратились ко мне за помощью, плачут». Говорят, что после того, как вышло публичное обращение, у них отняли средства связи. Приехал ОМОН и избил их. А где они теперь находятся, никто не знает. Родственники просят совет. Что делать? Интересно, что они обратились во все инстанции и записались, на к Шайгу И пойдут родственники, матери, его просить, чтобы война закончилась. Так они сказали. Их волнуют их дети, и они хотят им помочь. Вот есть интервью там с матерями и сестрами. И они вот пойдут крестным ходом к шайгу, чтобы просить, чтобы война закончилась. Вот так. Господи, это знаете, тут вопрос знатокам хочется задать. Что делать? Да. Вот то, что вы читаете, это просто. Кошмар. Это похоже на историю, когда один из мобилизованных звонит своей жене с фронта и говорит, нас бросили, мы никому не нужны, мы пушечное мясо, командиры все там, далеко в тылу, а мы здесь ни с, чем, с пустыми руками. Он говорит, сейчас я позвоню там, Путину, напишу письмо и разберутся. Он говорит, нет, не делай. Те, кто позвонил, вообще пропали. Их просто ну, нет теперь. Вот. Да. Что ж, Ольга, спасибо. Спасибо за то, что помогаете вскрывать эту правду. Я надеюсь, те зрители, которые смотрят нас на территории Российской Федерации, как минимум сейчас задумаются. Спасибо. Ольга Романова, глава фонда сидящая была в нашем эфире. Всего хорошего. Всего доброго.